<соединяющие> Хватит! Заходить в мою комнату, когда я сплю. <соединяющие> я никогда тебя не будил. Спроси у кого, кто с нами ночевал в лагере и была ночевка. С нами никто не ночевал. Такой ночевки не, пенел. блин, чё ты чёешь, шишка, говно такое. Встали, так, все. Ночевали. чё приперся то говори Слышь. по теме уже. Когда мне дадашь волшебного таракана? Я жду его уже. Никогда. Нет. Где мой петушок, где мой хвостик? Нет хвостиков твоих. Где он? Он умер. Так, значит, давай дракона. Какого дракона? Драконы в нашем мире уже все, Они вымерли уже давным-давно. Дракон существовало. Это мифы. Ну вот. Тем более мифы. Поэтому <плес> какие драконы -то? Дракон это не миф. Вот давай мне какой, какой? Какие тебе камни дать? Там, узнаешь на улице столько камней. А знаешь? Пяти... как бы. <плес> Нет, нельзя. В Мистер Бак мне кое-что сказал. Так, вали по тихой грусти. Волшеб... Волшебный клапок. Вопрос. Откуда? Мистер Бак знает про волшебный клапок. За... Я рассказал. Точно ты? А точно? Что... По тихой грусти <свят> вали отсюда с моей комнаты. Все. У тебя, тебя какие-то секреты от меня нужны? Да, есть секреты. Я не должен говорить все тебе. Все, кыш с балкона. Ты жив? Жив, жив. Жив, я вижу. Хромает, идет. Ну как бы первый этаж. Все, свалится с первого этажа. С моего Конечно, мне как третий. Я знаю, кому я нужен. Хорошо. Так, нет, нехорошо. Нехорошо, бабуля. Все, теперь хорошо, убражник Мне предчувствие. Ну пофиг на этого Узбекистана. Привет. Привет. Привет. Как дела? О, нормально. Нормально? А, Ты чем а не куда... оскорбил? Нет. Ты чем не идиот назвал? Все хорошо, все хорошо. Ты чем не дебил назвал? Нет. Ты офигел, что ли? Нет. Еще и глухим? Я тебе сейчас. Нет, всем. Не надо. Здорово. Ты чё обзываешься-то? Чё обзываешься? Я не обзывал. Ты меня обзывал, сказал я А где Татьяна Олег? Куда он ушел? Ты сказал, что я тупой. Я не говорил, правда. куда Олег ушел? А я не знаю. Наверное... Сп... А я не знаю, куда он... Он, он Там что-то... он упал с крыши с... с моей... Ну, я ему сказал, что это как первый этаж падать. Он свалился и... А! Расскажи мне, что ты скрываешь у тебя в подвале. <гас> Боже мой! Бабабуй! буй <гас> <гас> Это новый вид клопов. Я потом с тобой поговорю. Так, теперь Блин. ты. Так, пошел-ка отсюда ты, Потихоньку грусти. у меня, короче, тут, короче, тут такие проблемы вообще... появились. Я проблемы, по короче, появились, да. Вот ты такой, что за оборванец. Короче, проблемочки такие появились. Я ты из себя дома. Я конфету. Ясно. Что ты скрываешь у себя дома? Ничего не скрываю. Кто ты такой? Рассказывай всю правду. И кто твоя мать? И ты, блин, баба-бунь, ой, блин, Снеглазка, ты, блин, ты где-то? Глазка, это, Адриан, почта мне нужна. Нет, боже, чуть не засытывался. Че, тебя, так кто ты? Я, истина, я ненавижу, когда врут люди. Это ну нафиг, Это я пойду. Так, что тебе надо от меня? Кыш отсюда. Ё, ты свой секрет. Какой секрет? Нет секретов. Я вообще... Ну, то тогда... Секретами секрет. не занимаюсь. Если я попаду по тебе. Котик! Сейчас мы узнаем, кто скрывается за маской. Каташ, братан. Надо Пока. бежать, надо бежать. Надо бежать в дом. Надо бежать в дом. Нет, это а я за дом. Сегодня я узнаю личность кота брата и никто мне. Ты что, не гладко недоделанная вообще Ты самый худший скот У меня и так губы побелели, то о чем у меня так губы побелели, Ой, Ешкин Котрешкин. О, мистер. Кот, расскажи мне, кто ты такой? Пора. Да-да-да. Ну, короче. Расскажи мне. Я вижу. Привет, баба. Вы тогда Он следует за мной. Так, нам нужно будет сегодня. Так, все надо спрятаться. Так, так, надо будет любить. Кот, мне нужно узнать. А, мне мне уже не, мне нужно попасть по тебе, котик. Что Не достанешь. Глазки а, не У тебя же губы белые, кот. У тебя губы белые. А, сначала попади по меня еще один раз. Нет, у тебя губы белые, сейчас я вот сами... а, поздравляю, губы белые но только. Не можешь мне брать, ведь если я тебе задам вопрос, то тогда ты будешь... Понимаешь, она дальне в расстоянии едет. Ой, привет. Красный звук, ты меня бесишь. Мне всего лишь нужно узнать. Адриана Грея. Ты сперва научись стрелять. Да. Адриан Клейд. Или как он там, Адриан Грепенчен? Где он? Его нет. Его нет сейчас да, я говорю по телефону мистера Бага. Алло, да, я здесь. Я прячусь от него. Ну, да, сейчас давай. я на улице, но я побегу прятаться. Это недоделанная синеглазка. Это синеглазка бежит за мной. Это хорошо, что мне это лисманката. кота. Я <гас> на да. расскажи, что ты скрываешь. И в мою смену я ты скрываю, что, а ты? что я. Что ты, ты, Давай все, идем со мной там, короче, там по надо. А Диан, Рагрест, расскажи, что ты скрываешь? А я ты? скрываю то, что я. Так, погоди, ты не Диана, То есть я сейчас по тебе просто так задал вопрос, если ты не Диана, Ну ладно, сейчас еще раз Да Так вот а ты меня бегаешь. Я не могу рассказать, кто, пока вам мешают. Вы должны смотреть на меня. Своим пристальным взглядом. Адриана Агресс, расскажи, что ты скрываешь. Я помогать Помахать надо людям, понимаешь? Синеглазка, надо помогать людям, очень хорошо. ты еще раз меня шандрагонишь, я подстрелю и расскажу кто скажу тебе. А, я знаю. А пошел ты! Мне нужно подтвердить мою теорию. Скажи, пожалуйста, ты же добрый мальчик. Ты же скажешь для меня одно слово. Где ты Сюда! скажи, да. какие слова говорит баба буй, чтобы трансформироваться? Ты сто процентов не слышал их. Вот я сейчас тебе такой же вопрос задам. Только ты должен мне будешь сказать только чтоб ты снял свой клоунский костюм. Ты полностью синеглазка, блин, недоделанная. Всё. Меня это дико взбесило. Сейчас все будут рассказывать свои тайны, потому что я накопил столько... Как под у тебя еще э, гла гла гла глаза, еще э, глазка летает рядом где-то. здравствуйте. Да. Привет. Нет, я не дам жуку уйти. Ой-ой-ой, а я дам уйти. Мне нужно чуть-чуть больше подкопить истины. На каждый, когда я попадаю в стрель, мне говорят, правда. Я коплю. Стоп а истин, то тогда я смогу тогда я смогу и говорить, чтоб люди были говорили всегда истину. Погодите, когда, когда я по ним попадаю, они становятся, у них становятся белые губы. И я их могу уже ими контролировать. Почему Это... ты их всех замораживаешь? Водная крыса. Вот, если я по тебе попаду, то тогда... То, а ты попробуй сначала попасть. Хорошо. Уши. Канализацию срочно спускайтесь. Эй, ты. И бегите. Короче, пойду там далеко. У меня канализацию спускать, алло. Нет. Отвлеки его. Надай мне ответ. Я собираюсь ага. рассказать о тебе. Но сначала, но сначала, проводи весь город, белых губок. Паска, ага. я собираюсь дам тебе тарисма, но ага. только сначала, сначала извини. Проводи э -э, весь прошу. город. Быстрей. Что мне говорить? Выйс, панцирь. Панцирь. Боже, неужели... панцирь. Ты индюк. Пойдем. Вот. Mm -hmm. Вот, я на тебя уже потрачу сейчас прописки все в sí. трай, трай, все верно, верно Трать, Черепашка. А? В мысли. <thumbnail> Подождите. <ух> Если не ошибаюсь, у меня грамотность тут... Очень сильно виска, да? такое. такой, я очень люблю близко. Черепашка. кто прячется за пределами... Пока маской. не использую свою силу, она работает раз и обездвиживает. Поживи. Поэтому... Ну... Есть человек, то что, когда вода потекет, ему язык отобут. Черепаха, скажи, кто прячется за маской. Не нет, в мою нет. смену. Да, в твою смену, конечно. Беги, беги, беги. Че стоишь? Ты не... По... Я, я упал... пока отлег тебя. Если сам, бы я не упал... пришел, не призвал. Фу, боже мой. Упал... Сейчас бы уже узнали личность. А я улечу далеко и надолго. Ведь я по тебе не попадал, верно? Но у тебя губы Нет. белые, получается, фактически. Я попадал тебе. Но если я по тебе. У а меня губы попадал... не белые, у меня... Конечно, это помада белые. белая, я помадой пользуюсь. Понятно. И, и он, глиническ, он глиническую помаду, как и я использую. Это, это, это, это, это, это, и, понимаешь, она очень-очень прямо очень, очень помогает, ой. глиническая помада. Привет. Кто попал, мистер Бак? Скажи слово, чтобы перевоплотиться. Тики. Ну, быстрей. Вы Но должны смотреть смотрю! на меня. Я смотрю на тебя, дверь. Должен смотреть на меня. Ну я смотрю... Как ты смотрел на меня, если я был за деревом? Так погоди, я теперь, я по тебе попал, у тебя теперь губы белые, я все равно тебе скажу, и ты все равно. <говорит> <говорит> так, Пчёлка. надо заклеить себе рот. Это как-то применить свои силы, если у тебя будет заклеен рот. С ну, подожди, ты, ты, ты, ты не поймёшь. А, кстати, да, меня. мне тоже надо заклеить рот, да, сейчас заклею да, тоже. Да, так, да. супер шанс! Так, заклеим себе рот. <wed Aku Anda> я, да, мне катаклиз даже не поможет. Я не ой, я... Ой, яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Все равно теперь ты стоишь. Теперь ты. Вам все равно котик. Когда будет легче забрать ваши силы, если вы не будете делать. Ну, черепаха, скажу, прям вообще беспалевная. Скажу, черепаха беспалевная. А я все равно черепашки.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 но все равно, я накопил достаточно правды. О, раскрыл. Дай лук, у тебя лук должен быть. Отдай мне его. Все будут говорить правду. Суперкот, открой, открой верхушку уже. И, так, так, закроем всё Теперь все будут в этой жизни говорить правду. Угу. И, э, я наделяю всех правду. Угу. Отвернись. Мы можем общаться через смс Смски. Открывай. Я. У меня не попали, пчела. Пчела промахнулась. Пчела, раскрой быстрее. Попади еще раз. Так всегда, сила, один раз работает. Так по тебе все равно попали. Нет, по мне не попали. Да конечно. Попали. Нет, вот, и сопротивление. разговор. Есть правда. Теперь вы все говорите правду. Пора. Пора не бей ее. Я ее сейчас. Спасу. Да, пожалуйста, вселись в этот резубец, моя бабочка, пожалуйста, вселись. Держи. Пока... вот все, пока, баба буй. Mm -hmm. Так, лежим. Держите акуму. А Не держи. Там акуму, держи. А, там акуму. С ним немного мальчик хочет убить. Кто ее убил? Ее? Пора. Вот вот Пора. Ну-ка, подлетай-ка ко мне. Ой, что произошло? Привет, привет, привет, Челмаски. Ты думаешь, я, я все забыл? Я все помню, как ты превратился вон там. Я у меня низко не Не надейся. <сасит> я же попытаюсь больше не делать это. Никогда не Просто у вас друг бесполезный. Все, я уезжаю в неделю. В каком смысле? Да. Попробую к себе, стой, мистер Больше <сасит> Давайте ее притянешь. А где она? Вон она. Вы Акуму серьезно поймать не можете? Слишком далеко улетела. Надо было уничтожить катаклизм. Если негативные эмоции, то Акума притянется. Люди, если кто-то поймает негативные эмоции, то Акума захочет сериться предмет. Как мы его поймали? Если она уже далеко-далеко-далеко. Люди, там этот... Магия произошла. И метеорит Бабабуя превратился в Бабабущину. Ох, слава богу, я да, да, куда-то отлетел, появился. у меня личность. А ты рот, а когда, не... когда ты был аккумулятор, я, кстати, заклеил свой рот, не... и он тоже. Смотри, видишь, вот этот вот предмет, если я поймаю негативные эмоции, да, то аккумулятор. Ну, я то, я не... попробую еще в Ладно, пойму, без разницы. Не... Ты, уничтожить ее катаклизм. Да пусть ты... Тиана, ты... вот пора... Пора... Пора... пора изгнать демона. Фух. Боже, ты полчаса ее ловил. Просто заткнись. Чудесный, а... мистер Бак. Ужасный да вообще. Так, герой получилось. Мне надо идти. А, не, у меня я... Вещи, я уезжаю туда. Это трэш, Тут всякие бражники ловят так И пар... да, всякие -су -су черепахи. Да, давай. Оставь туда. себе. Ты хорошо справился. Да, а. Вообще просто козлы. Все хорошие героев просто раскидали. Это и... это просто кринж. Чела, Иди, далеко лет... полетела ой, ой привет пойдем я просто, я просто улетаю потом дам он по сидел, быть, держи, Не знаю. так пойдем пчелы крылья свободы тут тут -ту -ту -ту. Дверяш. Ну ладно, почему буду ловить? Что за вот этот просто супергерой? Тут просто Оо <голос> вот это... Мальчик с помойки просто ясно дедоморский ты блин, чтоб тебя э, в на месторубку положили и пища оторвали, понял? Давай свое место, мальчик. Здрасте, а, так... а ты не звезда. Не буду говорить. Просто пойду куплю себе рыбки. Ты купи себе рыбки, вонючий. Так. Ой. Боже. Просто чё Трэш пришел. Все я видел Трэш. Мальчик, мы с тобой знакомый, мальчик. Иди отсюда, Трэш. Мы с тобой не знакомы, вроде как. Пошел отсюда. Освобождение. Я тебя освобожду сейчас. Одиннадцать, Знаешь... вот ты же стрелы, так что молчи, бесполезный орел. Никто никуда не догадается, кто я Ты дебил. С ушами. Так, пойду я так. Пойдемте посидим на кухне. Пойдемте. Садитесь, пойдемте посидим, попьем. Меня Пэпси. опустите. Так ты зайди я, там. Надо рыбку поймать. Здравствуйте. рыбка большая и маленькая. По большая. Ты свой забор красил? Давай большая, большая. Че уселся? Ой большая выпала. Стул провалится под таким весом. Слышал когда-нибудь про злодея? Очень злого злодея. Слышал когда-нибудь Слышал когда-нибудь правила этикета? Нельзя стоять на стороне. А правила этикета и не лежать, нельзя не стоять. На столе не не лежать, ни... И ногами не ходить. На столе... не лежать, не пукать, ни вот это, не все. Короче, рассказываем вам историю. Я,